Сейчас мы все Привет.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 Не скажу. А ваши подруги? Первый раз. Первый раз. И за кого голосовали? Кто Тоже не, не скажу. Как вам эти выборы? За кого вы голосовали? За Путина. За единую Россию. Почему? Потому что он глава. Он командовать хорошо.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 У нас проходили соревнования по фехтованию, и поэтому пришлось голосовать в другой стране. Так, вы проголосовали первый раз? Да. А почему вы пошли на эти выборы? Э, почему? Да. Эти. Он да. по-русски плохо чувствует? Да, я чу... а по-русски. Но... Скажи, что ты чувствуешь, э -э -э, вверху? Вверху, ну, Что ты чувствуешь? На чего ты пошел? Для... Да. Да. Да. Да, я я бери, я просто... Для опыта. Для опыта. Для, для опыта. Понравилось мне? Что я погосовал? Не думаю, правильные. Правильно. Да, правильно я сделал. Правильно. А за кого голосовал? Ну не скажу это а, а, а секрет, секрет, да? Все, все, да.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 Ну потому что. Что еще? Что еще? За Путина. Конечно, за Путина. Конины переправе не меняют. Ты даже не пищишь? Как